А голос все взывал, все сына звал отец. Вот он ходит по земле, ищет своих детей. Среди разных путей к сердцу бедному зовет, от его ответа ждет, стоит у двери, Весь исправился в пути Чтоб дитя свое найти и дать ему успех. Уже мимо проходи, Не могу тебя впустить. Он слышит в ответ, Но пастырь добрый, он не тот. Он просто так ни с чем уйдет, Он будет продолжать стучать и звать. Где ты, где ты, мой Адам? Ответь мне сам, отбросив страх. За тебя я жизнь отдал, чтобы быть с тобою в небесах. Я есть ответ на зов души За тебя я жизнь отдам В мои объятия свежи Где ты, где ты? Сын к сердцу прижимал напуганную Еву Дрожащую, как лист, когда взрывался гром, Тот плод, что он вкушал, Его лишивший небо, С которым стал нечист, навеки отделен, А голос все взывал, настойчиво и строго, Сквозь наступивший мрак с любовью и тоской, И сердце разрывал бежавшего от Бога, Тот скрыть не мог никак, что он теперь ногой. Нужно не твою ты не щастлив,